очень важно для компании, которая уже не стартапа, которая хочет развиваться надолго и серьезно. Считается, что, кстати, главным конкурентным преимуществом 21 века является способность быстро меняться, что типа уже продукт одинаковый у всех, примерно все одинаково, и вот насколько ты быстро можешь меняться, подстраиваться под новые тренды, настолько ты быстро сможешь расти.